Стоп, ну, стоп, стоп, ну стоп, вот так вот хорошо, все. А что по пояс? Давай подальше. Ты как будто под, под Краснодаром. Ну, да ты фон там выставил. Да хороший по пояс. фон. Ну вот встань, я посмотрю. Все. Ты, кстати, стоишь по золотому сечению. Ты знаешь, что такое натюрморт, а? Сейчас там люди пройдут. Ну ничего, ну люди же здесь что, тоже должны ходить? Ладно. А как здесь по-другому? <клев> вот и еще люди идут. Ты не шевелестык? Да. Я стою как вкопанный. Ладно. Знаешь семечек не хватает. Семечек, Достав... семечек. Доставай семки полугайма. Да. Стройный холодильник. Это кстати не бойлер. Ну, типа, он, а это, что это не бо... это не бойлер, это смотри, это вытяжка. А это вытяжка. Это не знал? Похож на бойлер. Ошибочка по Фрейду. Красивый. Ну заходи, заходи. кабина. Ну я зашел и самое главное. Не не не не не Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи ЮДВ. Иван Колосов, Илья Шамшин. Друзья, не забываем сразу же, давайте начнем с лайков, уведомления, колокольчики. Вот здесь мы комментируем. Где Побольше? мы комментируем? Ну, вон там. Да, внизу все комментарии, в друзья. Ливневке. Да. Не забывайте проявлять активность. Да, мы все это видим. Мы наблюдаем, руководство смотрит. Наши друзья, коллеги все смотрят, все, все слушают, все Самое с вами главное, общаются. Все, подписчики смотрят. Все, да, да, да, все это видят, да. Поэтому не стесняйтесь, а какие-то вопросы. Нас нас смотрят риелтора, нас смотрят застройщики. Застройщики, нас смотрят, да, смотрят. Люди, которые проживают в других регионах, где-нибудь на северах, ни разу в жизни не были в Сочи, хотят переехать в Сочи. Чтобы локация, центр был многие знаешь запрос. Хочу центр, хочу равнину поближе к морю, в шаговой доступности, изданную, а еще чтобы приезжать, отдыхать, сдавать, просто жить. Чтобы море рядом было. Чтобы море было рядом. Друзья, мы приехали показать вам вот этот комплекс, готовый концепцию называется Архитектор, «Архитектор». Друзья, мы сейчас находимся прямо в самом центре э, Сочи, это прям самое сердце Сочи, это исторический центр, это улица Конституции СССР, а, до моря здесь буквально минут, наверное, Пять. Ну, 5. Ну, 5-7, да, если так в развалочку, ривьера рядом у нас, парк и сквер, и пляж, все тут есть. Это равнина, равнина ценится в городе Сочи архитектор это полноценный бизнес-класс да то есть это у нас концепция апарт-отель да то есть здесь первое что можно сделать это купить для себя а, жить постоянно или приезжать на отдых просто ну кайф какой-то здесь закрытая территория что у нас здесь есть лаунж зоны есть мы кстати вам сейчас их покажем зашла а... управляйка самое главное на первом этаже зашла коммерция коммерция давайте, да, коммерция давайте по есть. локации закрытая территория парковочные зоны есть все под видеонаблюдением шлагбаумы стоят рядом буквально 30 секунд и вы попадаете на набережную, прогулочную набережную, пешеходную, да, а, да. вдоль речки Соченко да, вы можете прогуляться, начинает от Моремола до моря, без разницы, пляж или я уже повторил, до улицы Новогинской, это самая главная артерия нашего города Сочи, а, буквально эти тоже, прогулочная, да, такая длинная улица с пальмами, до нее, ну, наверное, в пешей доступности, но ну, 7 минут максимум не торопясь, автобусы, транспортные развязки, магазины. трамваи. Трамвай, троллейбус, да, до, метро. до метро, буквально пять минут пешком до подводного метро. Да, да. Кстати, говорят, поговаривают то, что э, вот это <смех> такси будет работать. Я думаю, кстати, она уже работает. А еще, э, знаешь, самое главное, люди хотят приобрести себе э, готовую недвижимость, чтобы уже с данной заехал, переехал, сделал ремонт или уже в готовый ремонт, но чтобы площадь была побольше, чтобы кухня да. была, чтобы было mm -hmm. две комнаты. Друзья, да. вам 100% только в архитектор. Это уже готовый сегмент бизнес-класса. Да, мы, кстати, вам сейчас покажем mm -hmm. один апартамент. В нем 35 квадратных метров. Он э, поделен, э, ну, наверное, как на полноценную однушку, да, потому что у нас выделенная спальня, у нас есть а, зона кухни, да, а, зона, так скажем, какого-то отдыха, да, там хороший и большой санузел, это мы вам сейчас все сейчас покажем. Друзья мои, архитектор однозначно является лидером в своем сегменте, да, потому что э, в этой локации особо ничего нет, есть старый фонд, но понятно, что старый фонд мы с вами не, лю не любим, мы его обходим стороной. Слушай, но аналогов вот данному комплексу в центральном районе города Сочи да, нет. Да, но нет да, от да. слова совсем. Это единственный такой проект в таком сегменте. Самое главное, у нас уже э, есть управляющая компания, мы можем сейчас подойти на ресепшен э, и сколько у вас стоит сутки да здесь дело, дело даже не в том, сколько она стоит, но, как бы, знаете, а, находясь в центре, ты понимаешь, что, что таких позиций, в принципе, немного, да, потому что город Сочи не такой уж и большой, как хотелось бы, да, поэтому то, что мы имеем, да, вот в архитекторе мы это любим и ценим, да, и здесь цена начинается от 550 тысяч за метр квадратный да, кстати, готовы, знаешь, он, да, хочу еще сказать то, что в этих вот Сталинках, Хрущев, которые здесь находятся рядом стоимость за квадратный метр не меньше да. ну плюс-минус такая же, ну понятно, что там можно подешевле найти, там будет квартира убиты, но новый комплекс, новый отель кайф, а самое главное, друзья, знаете что могу дополнить а, вся территория уложена плиткой разного цвета, разного да. диаметра, а, разной а, фигуры да, какой-то. И каждый день здесь моют а, всю придомовую территорию с пеной. Где вы такого видели? Мы, кстати, Но... на линевке стоим. Я стою на линевке. Она... И она идеально чистая. Она идеально чистая, да. И она а, большая, кстати, по ГОСТу. Сколько должна быть линевка сантиметров? Это по ГОСТу. 30-40 сантиметров. Да. Да. Все, погнали дальше. Поехали. Друзья, посмотрим. Вань, ты да. на заселение пришел? А смотри, я тебе так скажу. Давай. А, Part Smart площадь от 12 квадратов до 49 квадратов. Цена, у, на у тебя, кстати, паль, пальчик кривенький. Кривенький? Да. Давай другим. Да, вот порядок цен. Порядок цен. Даже от комфорт-класса 34 квадрата у нас сегодня месяц какой? Апрель. Апрель. Цена 8500 за сутки. Ну, нормально. В следующем месяце уже будет 9400 и цены пошли в среднем, грубо говоря, 9400 рублей. Шикарно. Слушай, ты вот так вот выходишь в вечернее время кофейка попить. У нас вид в сторону моря. Позади нас вид сторону горы. Чачи на выходных. Чач? А что ты приехал с семьей, допустим, или там друзья знакомые, за столик взял винишко и посидеть, пожалуйста, винишка попить? Но мне попить? однозначно нравится то, что это все-таки центр. Таких объектов особо и нет. Вокруг старый фонд, в этом тоже какая-то романтика есть. Набережная рядом, здесь вообще в принципе все рядом. Друзья, мы сейчас знаете, где находимся? Мы сейчас находимся в так называемой лаунч зоне. Да, у нас шестой этаж. То есть вот есть Возможность выйти, посидеть на лавочке, там еще столики стоят. Можно кофе попить, книжку почитать, сигареточку покурить, корьян покурить, там если кому-то что-то надо. Здесь можно в принципе все поделать. – и она ну, отдыха такая полноценная. – Ну, такая, хорошая. да, то есть это как ну, место общего пользования, да, то есть есть любой… Большая, жел... – Большая-большая терраса, где можно просто посидеть, выйти и, пожалуйста, наслаждаться. – Да, любой желающий может выйти, отдохнуть, но как бы э, такое вот место, но ну, кайфовое, да, почему бы и нет. – Да, мне очень нравится. Да. Даже никуда вот… И идти уже не хочется, вот сидишь ну. и тихо, спокойно, но при этом посмотри сколько зелени, да, вот у нас зелени архитектор битком. стоит, да, архитектор находится как-то вот э, по периметру, да, вот зелень, мелень. Э, зелень, мелень, э, туи насадили, да, вот это живая изгородь, ну красиво, но ну, мне нравится здесь, угу, угу. Э, захотел погулять, пожалуйста, да, Парк Ривьера. Ну, сколько здесь до Парка Ривьера? Да ну, ладно, ну на 3 минуты идти. Вот он, получается, тут. Ре... Он по -по, -по равнению прошел. И а все. сейчас вот новый мост делают. Вот новый мост перешел. Да. Вот новый мост, который. И ну, 3 минуты и ты там, прямо на парке. Э, захотел на морпорт, э, на яхте прокатиться, ну, 5 минут. Угу. Ну, то есть, локация это самый-самый центр куда можно приехать и вот, ну получать, наверное, где можно снимать все сливки, вот как вот, друзья, вот вы хотите приехать и вот в самый-самый-самый центр, но при этом, чтобы это была э, и локация, и ликвидность объекта, и новый, и с ремонтом, и статусный, и премиальный, и статусное соседство было, и коммерция была, соседство и управляйка хорошая, была, да. да, вот пожалуйста. Слушай, я вообще этот проект э, больше рассматривал для себя, да, потому что если деньги есть, я знаю, что у вас деньги есть, бери для себя, для отдыха, хочешь, для жизни, да. А то, что касается сдачи в аренду, мы вот сейчас с Иваном были на ресепшне, средняя стоимость, да, вот сейчас на апрель, на, на Межвизоне, 9-10 тысяч рублей. Ну, 9-10, да, тысяч рублей за сутки. сутки проживания, да. да. И при этом мы сейчас даже там стояли, люди заселяются, выселяются, люди есть. Да, движуха есть, м -м -м. Да, мы, мы зашли, там постояли, сколько, ну, 5 минут там постояли, даже меньше, есть жизнь, да, у нас да. парковка, почти вся парковка забито, да, автомобилями, это что, говорит, То, что народ здесь есть, жизнь здесь есть, да, ну блин, ну центр Сочи, исторический центр. Мне знаешь как мне очень нравится, что управляющая компания следит за придомовой территорией. Назови мне хоть один комплекс такой, где у тебя придомовую территорию, да, всю плитку моют с пеной каждый день. Где такой? Ну да, да, да. Ну, я такого не знаю. Там, кстати, еще какое-то покрытие. Я точно не знаю, как называется. Но ребята. Прорезиненное. Ну, какое-то, да, вот это там какое-то покрытие, оно, в общем, хорошее. Я не знаю, что это за покрытие, но оно и визуально, и на ощупь. И вот идешь, и на машине ешь это чувствуется, да. Лавочки хорошие, я тебе предлагаю, давай посмотрим вообще, как выглядят э, номера, номерной фонд да. с ремонтом. Э, там, где у нас да. есть одна комната, вторая, гардеробная, где кухня есть, санузел, естественно, посмотреть, э, красивые витражное остекления. Давай посмотрим, что, как выглядят номера. Пойдем. Пойдемте, друзья. Итак, друзья, давайте пройдем, посмотрим, здесь площадь 35 квадратных метров, мы начнем сразу же с кухонной зоны, что у нас здесь? Бойлер, плита, самое главное, у нас есть посудомоечная машина, встроенный холодильник. Это, кстати, не бойлер. Ну, типа, она, это, это? Не, это не бойлер, это, смотри, это вытяжка. А, это вытяжка? Это вытяжка да. <соценно> <соценно> <Ты не знал? соценно> Похож на бойлер. Ошибочка по Фрейду. Это вытяжка. А я еще про себя думаю, как это бойлер стоит у нас над плиткой. Ну ладно, ничего страшного, потому что я не семенин и на кухне провожу времени мало встроенный холодильник морозильная камера все пожалуйста новенькая встроенная как она называется вот это микроволновая печь все на кухне мне делать нечего, потому что сразу видно что я готовить не умею у нас есть хороший диван тумбочка освещение панорамное остекление стол где можно посидеть чай кофе попить поставить свой ноутбук позаниматься Телевизор есть И отдельная выделенная спальня Не забывайте, друзья, давайте глянем чуть-чуть на потолок Как у нас выглядит потолок Весел освещений, парящий подвесной потолок И сплит-система Давайте рассмотрим, что же у нас За нашими красивыми белыми дверьми Спальня Это наша выделенная спальня Там, где у нас должен проходить отдых да? Семейный отдых Такая двухспальная кровать а Здесь у нас находится право, В левой стороне если мы сейчас посмотрим. Везде панорамное остекление, друзья, не забывайте. Отопление, еще одна сплит-система. Хороший платяной шкаф. Места достаточно много, сильно раздвигать не буду. По крайней мере, свои вещи, чемоданы, всегда вы положите, разложите. Еще самое главное, теплые полы по всей площади подогреваемые. И зона санузла. встраиваемая санузел. Стиральная машинка, это инсталляция называется Ваня, инсталляция, и вот такой вот у нас раздвижной красивый ну, заходи, душ, заходи. душ кабина, ну я зашел и самое главное, не и самое главное не просто лейка, а тропический душ, это очень важно, ну по крайней мере перспективно, палочки вкуснючие, самое, что мне больше всего нравится, все в светлых тонах, э, в единой концепции. И поэтому, друзья, 35 квадратов. Полноценная, разделенная спальня, отдельная зона. Вы можете приезжать сами жить, а можете сдавать. Не хотите сдавать, просто оставьте себе. А мне нравится в этом кресле, удобненько. Да, и пыли почти нет. Да. А потому что все это... Это настоящее. Настоящее, настоящее, да. Друзья, э, потихонечку с вами будем финалиться. В общем, архитектор это... Э, Классный апарт, отель. Премиальный. На, ну, премиальный, да, то есть он находится в хорошей локации. Вот, ну, даже сказал бы, очень удобный. И, не знаю. В общем, локация супер, да. А, для тех, кому интересно, от 500. 1000 рублей за, метр за квадратный, квадратный, да, можно здесь рассматривать. А, Площения здесь разные, есть а, предложения с ремонтом, есть без ремонта, есть с террасами, есть без террас, да, поэтому а, имеет смысл рассмотреть, да. Скажу по-честному, мне даже не важно, какой здесь вид. А, здесь а везде помаром да, настекления, не нужен, да. вид особо вам не нужен, но сама отделка, места общего пользования, да, мопы, их мы так назовем, входная группа, ресепшн, лифт, отиск, бесшумный, красивый, весь светится, но мне вообще нравится, я даже минусов не нашел. Вот скажу по-честному, это мрамор. Это да, это настоящий мрамор. Настоящий а мрамор как да. ты хотел? Это настоящий да, поэтому, да, У архитектора однозначно есть еще огромный потенциал роста. да, Потому что второго такого архитектора в рамках нашей локации не найти, к сожалению. Поэтому, а кому интересно, звоните, пишите. Напоминаю, что Сочи и всегда делает для вас хорошие условия. Да, Иван? Да, мы для вас найдем то, чего не предоставит вам в этом городе Сочи абсолютно никто. Поэтому, друзья, мы стараемся показывать вам э, лучшие объекты, лучший контент, лучше даем условия отсрочки-рассрочки. Э, И просрочки. Просрочки. Ну, просрочки. Просрочки не даем. Кому нужно, тоже просрочки. Ладно, давайте без шуток. Э, ставьте лайки. Давайте больше комментируйте. Лайки, пишите ком комментарии. Оставайтесь с нами. Впереди все самое интересное. Пока. Пока, друзья.